Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэн-шуй Бадзи и Цимэнь Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Если вы практикуете фэн-шуй «Летящие звезды», то наверняка знаете, как важно заранее готовиться самим и готовить свои дома, квартиры к обновлению природных энергий, которые сменяют друг друга каждый год и даже каждый месяц и вносят свои коррективы в размеренную и устоявшуюся жизнь человека. Что уж говорить – когда меняются энергии больших периодов жизни, периодов истории, насколько мощные в это время происходят трансформации во всех сферах жизни человека. Как раз сейчас мы переживаем такую глобальную смену энергии. Уходит восьмой 20-летний период, в котором мы живем с 2004 года, и на смену приходит девятый, который окончательно вступит в свои права в 2024 году и продлится он до 2044 года. Что он нам принесет, как к нему готовиться, чтобы с наименьшими усилиями и потерями адаптироваться к новым условиям. Об этом наш новый мастер-класс под рабочим названием «Девятый период» о том, как прожить следующие 20 лет счастливо. Вводите ваши контактные данные и бронируйте участие на самых выгодных условиях. В этом видео я расскажу о том, как можно очень точно прогнозировать события на следующие 20 лет, для того, чтобы синхронизировать свою деятельность, ну и жизнь в целом, в соответствии с новыми условиями. На самом деле, все, что происходит на Земле, зависит от того, что происходит на небе. Что наверху, то и внизу. Это заметили китайские астрологи еще 5000 лет назад, наблюдая за звездами и небесными телами. Также они заметили, что все процессы и на небе, и на Земле носят цикличный характер. То есть события в той или иной форме повторяются через определенные промежутки времени. Так, макроцикл длительностью в 180 лет начинается каждый раз с большого парада планет, которые в этот момент выстраиваются в одну линию с одной стороны от Солнца. А микроцикл, или как его называют период, длительностью в 20 лет, начинается с соединения двух самых больших планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна. И на смене этих двух временных отрезков, цикла и периода, чаще всего происходит судьбоносное событие, которое затрагивают народы в целом и каждого конкретного человека в отдельности. Из таблицы, которая на экране, вы видите, что периоды, а всего их 9, имеют свой порядковый номер от 1 до 9, который связывает их с летящей звездой и триграммой квадрата Лушу. А в Лошу, если вы знаете, заключена вся Вселенная – Поэтому мы можем заранее, достаточно точно прогнозировать, куда повернет ветер перемен в тот или иной 20-летний отрезок времени и какие события и тенденции, и перемены нас ожидают. Давайте посмотрим на период 8, в котором мы живем сейчас. Какие события привлекла к нам восьмерка? Восьмому периоду соответствует триграмма Гэнь. Это северо-восток. ГЭЙ – элемент земля, накопление и удерживание. В земле много сокровищ, полезных ископаемых, которые там хранятся. Поэтому в этом периоде мы часто слышим о золотовалютных запасах, о процветающих банковских системах, развитии кредитования, небывалом спросе на всякого рода денежные займы, ипотеки. Наблюдаем и строительный бум. Квартиры, дома, строительная сфера – это тоже элемент земли. Гэнь – это еще и гора, и желтый дом на горе. Дом на горе – это образ высотки, многоэтажного здания. И сейчас мы действительно наблюдаем строительство целых кварталов многоэтажных зданий. Сносятся хрущевки, и на их месте вырастают небоскребы. Это обновление, или, как сейчас говорят, реновация жилья. Процветающая земляная звезда-чиновник поспособствовала тому, что чиновничий аппарат расширился и укрепился, выделился в отдельный привилегированный класс. И он очень омолодился. Это тоже не случайно, потому что гэнь, восьмерка, дает зеленый свет людям молодым, амбициозным, без необходимого опыта работы, но зато преданным и лояльным. Ведь символ гэнь – это собака, самое преданное человеку существо. Омолодился и класс бизнес-предпринимателей. В списке Forbes даже закрепился образ миллиардеров в футболке и кедах. И мы могли наблюдать в предыдущие годы, Огромное количество миллионеров и миллиардеров, которые стали ими в очень-очень молодом возрасте, в практически юном возрасте. «Гэнь» также обозначает руки и пальцы в теле человека, поэтому так популярны сейчас всякого рода гаджеты с сенсорными экранами. Их бум и массовое производство началось сразу с началом восьмого периода. В целом 3 грамма гэнь – это незыблемость, стабильность, остановка и, если можно так сказать, передышка перед грядущими изменениями и одновременно подготовка к завершению старого и началу нового. В гэнь человек готовится к началу нового действия. Сейчас мы действительно видим, что мир начинает меняться. Мы живем в переходном периоде. Потому что смена периода не происходит за один день, перемены происходят постепенно, и к 2024 году, когда окончательно вступит в права девятый период, то есть 3 грамма Ли, мир уже изменится и никогда не будет прежним. Как вы видите, звезда периода и ее энергия дают очень точное представление о событиях, тенденциях в развитии человечества. С помощью этого метода прогнозирования мы можем предсказать развитие экономики, науки, искусства, политическую расстановку сил на ближайшие 20 лет. Что интересного нам приготовил девятый период? Об этом мы поговорим в следующем видео. Оставайтесь на нашем канале, приходите учиться на курс, и вы получите полную информацию о том, как сделать девятый период лучшим в своей жизни. Вы узнаете, кому прилетит птица счастья на ближайшие 20 лет, а кто может все потерять и оказаться неудел. Что делать, если вы не попали в список везунчиков? Чем стоит заниматься, чтобы преуспеть? Какую профессию выбрать? какие системы организма будут наиболее уязвимы и, конечно, полный список рекомендаций по подготовке и обустройству наших с вами жилищ. Это и многое другое вы узнаете на нашем курсе «Девятый период. О том, как прожить следующие 20 лет счастливо». Переходите по ссылке под этим видео, вводите ваши контактные данные и бронируйте участие на самых выгодных условиях. До новых встреч! С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующем видео.